Всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка небольшая в данном случае пришли защитные чехлы металлические для фильтров достаточно удобно все носить имеется в виду, если у вас несколько фильтров есть одного диаметра вы можете их достать из чехла на друг друга навинтить и сверху поставить вот данные крышки продукт пришел из китая Где-то все это заняло больше двух недель где-то три недели 4 пришло вот в таком состоянии убралось это все для одного фильтра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 Ну, во-первых, давайте посмотрим, что находится внутри данных упаковок. Первый фильтр это, вернее, крышка для фильтра защитный чехол на 37 миллиметров, а второй вот здесь написано на 40. Вот такое вот тоже. Выполнено все из металла. Здесь откручивается на резьбе то же самое, на здесь. Состоит из двух частей. Хорошо, когда у вас внешняя резьба и внутренняя совпадают, как вот в данном случае представлен справа, вот, например. Вот два фильтра. Кстати, один, который поляризационный, второй это ультрафиолетовый, ну или просто защитный фильтр. Вот их так вот закрутили, сверху крышку закрываете, нижний крышкой тоже закрываете. Но ввиду того, что у меня нету 52 диаметра, у меня немножко ложный случай обратно кстати данный фильтр представлен на моем канале, все желающие могут ознакомиться, а покупал я их закрыл эти крышки защитные, непосредственно вносить вместе с переменным фильтром, который тоже у нас рассмотрен на канале и крепится на прищепку для того чтобы носить с собой но здесь немножко сложнее случай то есть вам понадобится два варианта потому что здесь резьба у нас 37 а снаружи у нас резьба с половиной. и накручиваем здесь здесь несколько фильтров вам не придется накручивать брать придется только для одного и вот в таком виде чего это дело переносит. сохранные стекла, охранный фильтр можно бросить куда удобно и ничего с ним не суть. Сделано из алюминия данное. Часть удобно все, достаточно хорошо все сделано и можно использовать по прямому назначению единственный недостаток для малых диаметров там резьба не совпадает, а если у вас большие диаметры одинаковые, то здесь проблем не будет, нужно правда смотреть чтобы внешняя резьба совпадала с внутренней, тогда вы накручиваете несколько штук и закрываете верхнюю часть и нижнюю часть при помощи одного такого вот фильтра, например 52 -го. как у меня вот здесь вот представлены два фильтра, чтобы не носить их в коробках постоянно А брать все вместе одним целым свою сумку, фото-видео сумку для того чтобы в дальнейшем использовать итак вот я вам представил информацию в защитных чехлах металлических для фильтров все делают свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал информацию как обычно предоставил вашему вниманию всем спасибо за внимание